Доброго времени, дорогие друзья! Я рада представить обзор каталога номер 18, который будет действовать у нас с 27 ноября по 10 декабря. Нас ждет блестящий цвет, новая краска для волос безумьяка, салон Кэра. Новый год уже близко, дорогие друзья! Успейте приготовить подарки для себя и своих любимых. И, конечно, самая шикарная новость – это новая коллекция женской одежды и аксессуаров Faberlic by Valentin Yudashkin. Это звучит гордо. Итак, новая коллекция женской одежды и аксессуаров, которую хочется приобрести, порадовать себя в новогоднюю ночь и быть самой неотразимой, самой шикарной вместе со своими милыми принцессами. Итак, посмотрите, дорогие друзья, у нас есть как и э, вечерние платья, вечерние наряды, так и шубки, да, можно так сказать, э, полушубки для вечерних нарядов. Здесь вы найдете не только вечерние наряды, но, конечно же, и повседневную одежду для прогурок, для работы, для активного образа жизни, верхняя одежда, одежда для дома, шикарнейшая коллекция для милых девчонок вежчерные наряды. Все, что представлено в коллекции Faberlic by Валентин Юдашкин. Прошлая коллекция от Валентина Юдашкина, на которую действуют скидки до 25 процентов. И наши новинки: это ремни, клатчи, туфли женские, туфли. Детский для девочек, звездный выход, дизайнерская мысль, выраженная в ярких акцентах твоего образа. Универсальное решение от кутюр для повседневных и праздничных образов. Шикарные аксессуары, обувь. Наша новинка это парфюмерная вода Faberlic by Valentin Yudashkin для мужчин. Древесно-пряный аромат с морским аккордом. Далее женские ароматы Faberlic Бай Валентин Юдашкин Рос и Фаберлик Юдашкин Голд. Следующие новые ароматы, наши новинки бросьте вызов высшему обществу. Итак, аромат для нее и для нее. Атмосфера высшего общества ⁇ это философия роскоши. Это мир чувственности, претенциозных манер и самодостаточности. Каждый выход цвет свет – особый ритуал, где звучит вызов с серым будьем и торжествует вечный праздник. Примерьте на себя аристократичные образы с парным ароматом Беамонт. Итак, туалетная вода Beamont для мужчин, фужерный древесно-пряный аромат. И парфюмерная вода Beaumont для женщин, фруктово-древесный аромат с мягкими пряными нотами. Далее. Зимняя скидка. Закажите на сумму от 999 рублей по этому каталогу и получите скидку зимнюю 50% на любой продукт из ассортимента парфюмерно-косметической продукции или косметики для дома из каталога номер один, кроме стирального порошка. Также вас ждет новый свежий журнал Faberlic Style номер 12. Итак, изысканный подарок для утонченной натуры. Набор в подарочной упаковке по шикарной цене. Далее представлены наборы в подарочных упаковках. Обратите ваше внимание очень интересный выбор. Фигурное туалетное мыло. Прошу обратить на это внимание интересные. Мужские наборы. Удачный подарок для счастливого года. Каждому знаку зодиака покровитель созит особый камень. Клон в виде. Зодиакального знака, идеальное украшение, чтобы встретить Новый год. Сияющий кристалл, выполненный в цвете камня, покровителя каждого созвездия, принесет удачу своей обладательнице. Кулон представлен в шикарной коробке, да, которую не стыдно подарить. Итак. Следующие новинки – магическая глубина синего и драгоценных блеск кристаллов коллекции Сапфир, завораживает и притягивает к своей обладательнице тысячи восхищенных взглядов. Далее новинка – набор из серик и шейного украшения Одри и набор из серик и шейного украшения Фианит. Стильный и изящный комплект Фианит, идеально впишется Праздничный образ и в деловой стиль. Далее новинки ароматы бестселлера в новом формате. Здесь вы найдете ароматы Фестидавич, Бьюти-кафе, Понтужур, Chateau de Платину. Новый год, новая ты. Загружись в танцы под дивную музыку. Парфюмирная продукция. Парфюмерные ароматы со скидкой 50%. 50%. Шикарные ароматы. Как для нее, так и для него. Парфюмерная продукция. Косметика для наших любимых и дорогих мужчин со скидкой 50%. Любые ароматы со скидкой 55%. Наборы, которые вы можете подарить своим дорогим, любимым. Так. Итак, новая новиночка до да, серии Skyline. Наборчик идет. Новинка пудра. Иллюминайзер для лица, мерцающая вуаль. Идеальный дуэт и новинка. Перламутровая губная помада, бархатный сезон. Высокая мода для ваших губ. А также новинка, подставка для декоративной косметики. Девять удобных ячеек. Обратите внимание. Любые два э, продукта с этой страницы всего за 139 рублей. Театр Теней. Декоративная косметика от серии Скайнлайн. Цвет с ярким характером. Время спецэффектов. Ногти здоровые и крепкие вместе с продуктами Фаберлик от серии Skyline. Бьюти аксессуары, необходимы каждой женщине. У нас появилась новинка косметика, косметичка для кистей. Следующая новинка от серии Secret Story это объемная тушь ваш фаворит 6 мл. Магнетический объем ресниц благодаря особым магнитным пигментам. В составе текстура туши буквально притягиваются к ресницам, обеспечивая густоту и удлинение. Стойкая формула, идеальное нанесение, отличное прокрашивание ресниц. Праздник начинается с вашей улыбки. Любые два продукта для губ по специальной цене. Праздник начинается с совершенного образа, специальные цены на продукты, праздник с ярким маникюром, бьюти-проображение в преддверии Нового года. Наша новиночка, коробочка, beautybox бокс зимняя, коллекцию представляет популярный бьюти-блогер Маша Вэй. Beauty Love, наша новинка, 15 минут и ты готова. Инновационная линия экспресс-ухода. Итак, новинки, которые представлены, это гелевая экспресс-маска для лица, лифтинг и сияние, кислородная экспресс-маска для лица, матирования и очищение, серия Platinum, времени власно над платиной, со скидкой 50%. Домашняя альтернатива салонным процедурам серия Эксперт, скидки до 50%. Серия АБЦ Пилинг, все для ухода за глазками, баланс для жирной кожи, чистая здоровая кожа, борьба с пигментацией и отбеливанием кожи. И программа «Идеальное тело» очень актуальна. Легендарный кислород с нашей линейкой «Оксиологи». отличная идея для подарка серия Пролексир 30 с плюсом борьба с первыми морщинками серия Гордырика отличная идея для подарка клеточное обновление кожи серия Ренаваш интенсивное возрождение молодости серия Метридженикс серия Вербена Ботаника Чистая кожа без акне и воспалений, серия «Эксперт Парма» и «Ультра Клен Грен». Над победой над, над перхотью, комплексный ход за полостью рта, комплексное решение для идеальных ножек, ручек, все здесь найдете. Атмосфера лучших спа-курортов. Путешествия по всему миру, объятия нежности, так с серия «Лакрем», очень нежная серия. Бьюти-кафе здесь продукты не только полезные, но еще очень-очень вкусные. Заряд позитива так необходимо. Серия Витамания. Серия оранжери. Прогулки по оранжерее так романтичны. Время наедине с любимым так бесценно. Счастливые улыбки так естественно. И наша новинка. Совершенство цвета и глубокий уход. Стойкая крем-краска с аминокислотами шелка. Шелковое окрашивание. Без аммиака. Шикарная палитра вас ждет в этой краске. Далее салонный уход. Салон Кэра. Краса во всей красе. Идеальная прическа в любую погоду. Фаберлик Эксперт. Все для ухода за волосами. Новая серия «Мыться и веселиться» для наших любимых дорогих деток. Пена для ванны для детей. Наша серия «Технокитс» – безопасные формулы, яркие цвета и веселые герои. Выбор заботливых мам и задорных мальчишек. Здесь вы найдете пену для ванны для детей, шампунь-бальзам 2 в одном, шампунь и гель для душа 2 в одном. Далее, бальзам для губ, детские влажные салфетки, жидкое мыло, детские зубные щетки, зубные паста, груша и яблоко. Серия BB Girl «Юная леди» от 3 лет. Здесь серия «Эксперт Парма» подготовила нам новую линейку «Бэби» для детей с первых дней жизни. Здесь вы найдете все для вашего малыша, новорожденного, и малыша до трех лет здесь все-все для ухода за ним. Итак, не забывайте, что пройдет зима и будет летом. В Новый год нужно в идеальной форме. Слим, ускорение, очищение, контроль. Подготовила для вас компания Фаберлик. Здесь вкусные батончики, завтраки, обеды, ужины, правильное питание, вкусные чаи. Все-все здесь найдете для себя. Витамины для вашего здоровья. Живите красиво, а о чистоте позаботится компания «Фаберлик». Кондиционер. Успейте до Нового года наполнить вещи тонким ароматом. Стиральные порошки. Гели для стирки. Пятновыводители. Наведите порядок в доме. Салфетки универсальные. Антибактериальные средства. Для туалета и для ванной комнаты. Водные спреи-освежители для ухода за посудой, все на кухне. Наши новинки – это ножи кухонные 2 в 1 и ножницы для салата, а также новинка – металлическое мыло для нейтрализации неприятного запаха на коже рук. Удаляет стойкие и трудновыводимые запахи за счет особой реакции металла с веществами, вызывающими неприятный запах. Успейте до Нового года сделать жизнь комфортнее. Идеальный силуэт. Наши новинки в одно мгновение. Нижнее корректирующее белье формирует вашу фигуру, сглаживая неровности в области талии, живота и бедер. Шикарные новинки. Я думаю, будут всем полезны. Распродажа. Будьте красивы даже дома. Новая линейка для комфортно дома. Твой цвет, твои правила. Водолазки, леггинсы. Стрит-кутюр. Наша неделя высокой моды. Будьте шикарны. Распродажа идет на нее. Скидки до 25%. Успейте в новом году. Обувь. Суперцена 1599 рублей. Приобретайте, дорогие коллеги, дорогие друзья, дорогие консультанты. Аксессуары. «Легенды осени» Скидки до 25%. Для наших мальчишек также действует распродажа. Для наших девчонок на коллекции также действует распродажа. В ногу со временем обувь для мальчиков, так и для девочек. Идеи для подарков на Новый год. Наши новинки. Носочки подарочные для взрослых. Носочки подарочные для детей. Набор заколок для волос подарочный. Набор резинок для волос. Подарочный набор для девочек. Очень интересные варианты. Новогодние тарелочки. Формы для выпечки. Подставки под горячее. Форма для выпечки, керамическая, большая, средняя, малая, два в одном. Прекрасные антипригарные свойства. подходят для запекания в духовках и микроволновках. Легко моется в посудомоечных машинах. Красивые идеи для сервировки стола. Посуда из фарфора. Праздничное оформление ваших блюд. Фаберлик Бай Алена Ахмадулина. Подарите волшебство праздника. Украсьте свой дом к празднику, предвкушая торжество новогодней ночи. Разместите гирлянду на новогодней елке, окне, мебели или стенах. В Новый год с новым календарем. Символ года не забудьте подарить вашим друзьям. Начните Новый год с добрых дел. Символ 2018 года – земляная собака. И для наших дорогих новичков – Важный подарок, гарантированный подарок при выполнении условий. Сделайте оплатить заказ на сумму от 1499 рублей в ценах каталога до 10 декабря и получите шикарный подарок, стильный клатч от Валентина Юдашкина и матовую губную помаду Первая Леди в каталоге номер 19. На этом обзор каталога шикарного 18 подошел к концу. Обязательно Участвуйте в наших распродажах, приобретайте себе новое модное платье и будьте великолепными! С наступающим вас, дорогие друзья! Спасибо за внимание, всего доброго, до новых встреч!